Всем привет! Для начала я хочу поблагодарить каждого из вас за доверие и заказы изделий в моей мастерской, это помогает мне развиваться и улучшать навыки и знания в своей работе. В этом видео я расскажу как и где я заказываю кожу для своих изделий и на что следует обращать внимание, чтобы правильно оформить заказ. В своем браузере в поисковике наберите «Тавро кожа» и у вас первым выдаст официальный сайт «Тавро». Переходим по этой ссылке и оказываемся на их сайте. Первым делом я перехожу в раздел каталог кожи распродажа и внимательно просматриваю предлагаемые варианты там. Часто там бывают сезонные распродажи по очень хорошим ценам. Я обращаю внимание на название кожи, производителя, толщину, цвет, которые мне подходят и потом уже на цену. Если товар меня устраивает, я добавляю его в корзину. Все остальные полушкуры я обычно заказываю в том же каталоге кожи, но уже в разделе шорно-сидельная кожа. Также нахожу подходящий мне вариант, добавляю его в корзину и перехожу к оформлению заказа. При оформлении я ввожу свои фамилию, имя, отчество, обязательно телефон, электронную почту и если у меня есть определенные пожелания, то оставляю их в разделе комментарий. Вид доставки я выбираю почта России, где указываю свой домашний адрес, это мне позволяет забрать свой заказ в ближайшем почтовом отделении. К тому же от времени заказа до получения на почте проходит около 5 дней, для меня это очень удобно. Оплату я произвожу сразу на сайте банковской картой, а на почте уже просто забираю свой заказ. В день заказа со мной связывается менеджер компании «Тавра», чтобы уточнить детали моего заказа. И при его сборе мне на мой WhatsApp отправляют видео и фото с кожей, которую я заказал. Сергей, добрый день. Вот ваш заказ. КРС Хан 1620 толщина, шкурка на 162 дексиметра квадратная. О, П, С, О, астап <связать> А. Астап-фолк. А, Вс, теперь пальчик. Теперь француз написала. Все, тогда на СМС курдите еще фотографию, хорошо? хорошо. -хм. Все, спасибо. <связать> И КРВС 2022. Цвет виски десант а, там скажем написано там круто так шкурка это на двести три дециметра квадратных это очень удобно, когда на видео вам показывают детально всю поверхность полушкуры. Если меня все устраивает, я оплачиваю заказ по ссылке, которую отправляет менеджер компании Тавра. После этого мой заказ упаковывают и отправляют, а менеджер присылает мне номер почтового отправления для отслеживания пересылки. Через 4-5 дней я получаю свой заказ на почте, распаковываю и проверяю, чтобы все соответствовало. За 4 года не было ни одного случая обмана или ошибки со стороны компании тавра. Именно поэтому я продолжаю там заказывать кожу. Если это видео было для вас полезным, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока!